Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Орегано. Масло орегано одно из самых эффективных средств от боли в горле. Оно обладает противомикробным и противовирусным эффектом.